Mm. Чувствую негативные эмоции. Mm. Но они слишком слабые. Ёшка. Ну привет, бражник. Ты кто? Нуру, расправь темные крылья. Я клевер кот. Со мной сражаться бессмысленно. Что тебе Я нужно? Я могу создать твои талисманы. Правда, с ограниченными возможностями? Он напугал. Ой-ой-ой. И, Ой -ой. и что ты хочешь? Я вместе победить Леди Баг и Супер Кота. Как тебе такая идея? Таким дебилом-то а. победить? Это Заманчиво. невозможно. Ладно, я согласен. наверх еще наверх <связано> <связано> <связано> <связано> Привет. Привет, привет. Привет. Что вы тут устроили? А вот. Да нет, просто пьем, ждём Олега. Классно. Хочешь Ладно. Сейчас, минутку. Чё за дверь? Движ красный? Красный. Я, я один. Зелёный. О, здорово. А мы красные. Вы красные, по фан, Так, ладно. И много... Ну что, время выходить. А можно мне поговорить, Дюка, с Олегом наедине? Нет, пошли. Рано. Олег. Что? Вопросик. А что со мной было? Что? Да, вот это. Что со мной было? Да. А, вчера ночью у тебя вселилось? И ты по mm -hmm. всем стрелял. И предчувствуй. Mm -hmm. а я думаю, мне скоро. Да, я там слышу, что севера, походу, далее. Мас... Я сейчас пойду, у меня там мычка <связывается> а, зовет. А, ладно. А, так, так, так, у так, у так. Так, так Лука! У лука. тебя есть я. Мы скоро придем, нас математичка зовет, нам скоро. Окей, okay, давайте. Mm, так, пойдите сейчас каникулы. Да-да-да, но нам Мы поставят эксты. Теперь... Да, исправлять. Странный. Срочно. Я потерял камень клебер. Чувствую твой бражник, бражник Ликбера. Неважно, кто включил камень клепера, уже скоро выйдут так что нужно перевопло... перевоплощаться. она пойдет погуляю. Тики, а... давай. Кто за? Тут какой-то клевер недоделанный. Я, а так дум... я, я так и думал. Э Отвлеки э их, я, я соберу да. команду. Тут багажник Эй, а да. из... я сразу? Калки, перемести мне ко мне одного человека, ко мне. Спасибо, Калки. Это камень чудес дракона, да? Силы... О, промокола. Попробуй. Ты вернёшь меня. Вот, вали кролик такой. Ага. Лонг. А ты кушать хочешь? Вперёд. Победа будет за мной. Теперь я драгоноборец. Ну ладно, так буду себя звать. Держи, кто что? Палки, одного ко мне простим. Коверам должен действовать всего три минуты. Так, держи. Это тебе какая? А у нас... Иди сюда, ты... Мне нужны... Плесман, тихо, подожди. Нет. Дарком, музыка. Сейчас. Хоть тебе талисман. А, ну... Просто я видела, мою пчелу украли. Ну, вот Нет, так, это просто... не украли. Это не украли Сейчас, талисман. -то не Давай тогда вот эту курашку. Вот И... Иди сюда. сюда. Эту? Да. Веном. Лошади. Еху. А можно, это, наверное, яблоки нужны, да? Да. То, то с него а, да, веном? Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Нам нужно срочно помогать суперкоту. Ну, как, говор... как, как ты там говорил, то, что у тебя талисман с ограниченными возможностями? Ну, вот именно. Вот именно. А у нас вот подные. Суперкод, да, да, суперкод, это... ты где? Я, ну, Вен, он я... так я... прикольно я... работает, то что он, я могу немножечко двигаться и могу говорить. елки палки, это кошмар. клеверный, клеверный, кр... клеверный кролик. Это у него клеверный кролик чего? Это у него они похитили. Прием супергероя. Нет. Они похитили один из. Талисман, талисман клевера он люблю, может создавать он, просим, он сможет создавать любую магическую магическую Алли. фигню любой талисман любую магическую палочку они все могут создавать талисман. Надо, Браден, справишь, талисман он убежал. Ой, ушел. он ушел, он ушел. Ну все, Павлин, пора, пора заканчивать игрушки. Ты мне дашь камень чуть, Павлина, а потом мы камень клевера. Да. Иначе Никогда. Меня выпал. Мне выпали ножницы. Твой конец. Мы тебе типа, сейчас порежем. Я думаю, зайду по комиссию. к этому парнишке домой. У меня есть его глаза Пришел. запасные. Да, а, у меня Давай. Он не мог, так идти, Он не мог, так, а, а, так теперь героем Он в доме, он Я в доме даме... Дипенчен. Дипенчен Он вышел А, вот он. а ну, стой, ты куда Ай! Ой, Он меня ударил. Веном. Хоть и берегитесь, хоть, хоть, хоть у него и эффекты говорить, не, говорить, вы но все не равно. Вы можете говорить, можете говорить, но вы не сможете двигаться. двигаться. А... Алисман... Веном. Мне сударка идёт. А, Мне сударка сейчас идет. Отлично, я уже по всем ударил веном. Кроме, Кроме меня. Сюда... У меня сударка. Вена. Все, теперь ты не можешь двигаться. Тики. Я могу двигаться, но у меня судорка из-за твоего венома. Добро. Где ты? Давай. Наверное. Нет, меня судорка, не навижу ее. Так вроде бы, наверное, Нет. А он зачем солится? Я тоже. Тебе нормально? Я сейчас скоро приду. Когда что-то приду, я приду. Вы пока... Нет, Думаю, ребята, ребята, как, как... Надо... слышно? О, Опа, да. а что... Где? Я вижу дракона. Это, че, Привет. Чебурашка. Что? Восходящий. Все восхищающий. Так. Господи, мы должны поймать его в ловушку. Я... Чекаем и тогда мы его обратно. Да этого пигаста. этого пигаста. этого Ты должен идти. Найти... Первый да. Вон тот домик. И вон тот. Окей. Погоди нет. Вот этот домик. Могу, вот этот домик. домик. Переместись Какой? туда. Перемести нас всех туда. Он тут? Погоди, пока Он, ты переместишь ловит, только нас, это куда-то так. Чтобы выход отсюда? Да, um, вот здесь. А. Да. Дель, очень быстро, перезаряжай, я. Перезаряжай, перезаряжай, как Чтобы использовать. Аккуратно. Так. Хорошо. Так, ну, это руй яблоко. А если я даже иск... uh, использую дракон. Моего я дракона? Ваяж. Так. Всё. Открывай, вояж. Вояж. А мы что, лишние? Вы пока здесь да да да убеги хочешь а, я попал где теперь... нам теперь у тебя есть столько времени, только время только челы бы когда я скажу апорт хоть мы не узнаем твой Талисман пчелы все сейчас осталось нам с тобой выбираться я знаю что это фейковый 여ц... <tempoopanız doomed> Сейчас я перемещаюсь. Все получилось. Получилось. Его нету второй... И теперь у нас есть... Смотрите, вот... Он пропал. Он, он, он попропал. А, пропал. Значит, значит вот этот... Значит, значит, вот этот, этот отозвал. Так, ладно, значит, всё. Вот всё, вот это эта подозвал. пчёлка ничего... Всё, я пропал. Да. Я появился... за мной. Так. Привет. Подойди к двери. Как? Подойди к двери. Как? О, ничего себе. Подойди О, О, привет. Я к тебе. А вы знаете, где можно купить мясо и яйца? Как тебе Я Я прият не прият. стать супергероем? Серьезно? Да. Ну, Ты должен быть... И кроме меня. Я знаю хранителя. Пойдем. Да. Пошли. Пошли, пошли. Ты не знаешь, где можно купить яйца и мясо? А можно вот это, это трюк? да. Так. думаю, надо изменить костюм. Все, мы не знакомы. Да, чтобы. А я пытаюсь. А может открой дверь? Я не знаю. О, мистер Бак! Бежал. Ставлю Газ. Дай тебе ага, камень? Комик... Думаю, надо сменить костюм.